Здравствуйте, меня зовут Артем Болотов, я являюсь генеральным директором юридической компании «Опора». Мы занимаемся решением проблем, связанных с кредитами, задолженностями, любой сложности в любых ситуациях. Я хочу сказать спасибо за то, что вы заинтересовались решением проблем с кредитами. Вы на правильном пути и очень скоро вы сможете выбраться из долговой ямы снять с себя кредитную нагрузку. Мы в первую очередь юридическая компания, которая нацелена на результат. И за своих клиентов мы переживаем индивидуально за каждого, как за своих близких, родственников и друзей. Вам не придется ездить в судебное заседание, посещать наш офис. Вся работа проводится дистанционно. Ну и самое главное, что уже сегодня, оставив заявку на нашем сайте, вы можете начать жизнь с чистого листа, освободиться от всех кредитных обязательств. После того, как вы оставляете заявку, наши специалисты связываются с вами и предлагают вам до трех вариантов решения вашей ситуации.